Сегодня у нас тема, которая интересует и которой занимаются в той или иной степени все из вас. Мне руководитель группы Госсовета по подготовке этого вопроса показал подборку материалов, в которые практически каждая глава субъекта Российской Федерации в той или иной степени высказался по поводу проблемы, которую мы сегодня рассматриваем. И я вначале сам хочу вас поблагодарить за такое активное участие в этой работе. Развитие образования в стране – это далеко не только вопрос престижа нашего государства, хотя и это важно. Развитие образования – это задача национальной значимости. Последает высокую планку. И высота эта нужна не сама по себе, Она залог успешного развития и государства и общества. Но так будет только в том случае, если образование у нас будет отвечать требованиям сегодняшнего дня, если оно будет доступным и качественным. Мы видим... Внесение этого вопроса на Госсовет действительно открыло новый этап широкой общественной дискуссии. И само по себе это тоже важно. Дискуссии острые и откровенные. Деятельность рабочей группы показала, что эта тема волнует, как я уже говорил, всех. Практически всех и каждого в стране. И потому наша с вами работа впредь должна быть максимально открытой и понятной. Хочу сразу же подчеркнуть, что то, что ясно и понятно многим из присутствующих здесь, в зале, ясно и понятно профессионалам, которые занимаются этой проблемой много лет, далеко не всегда ясно каждому гражданину, а должно быть понятно всем. Хочу еще раз это сказать. Сегодня мы заслушаем подробный доклад рабочей группы. Но прежде, чем начнется обсуждение, хотел бы сделать несколько предварительных замечаний. Прежде всего, нельзя не признать, что наша система образования демонстрирует значительные преимущества перед многими зарубежными аналогами. Это, в частности, подтверждает и стабильный спрос на выпускников наших вузов за рубежом. Однако трудно отрицать и другое. Мы пока так и не научились извлекать максимальную выгоду из этих наших преимуществ. Между тем, в мировой экономике образование занимает одно из ведущих мест. Оно уже давно стало самым дорогим и самым ценным товаром. А устойчивое развитие стран определяется не столько их природными ресурсами, сколько общее образования нации. Мы действительно, что толку в, в нефти, в газе, в металлах и других другом генеральном если некому его будет добывать, обрабатывать, даже продать их следует за приличные деньги некому будет. Что в этом толку? Второе, организация экономики настойчиво требует структурных изменений в системе профессионально профессионального образования, или, как мы раньше говорили, профессионально-технического образования. Причем профессионального в самом широком смысле этого слова. Сегодня эта система все еще плохо ориентирована на рынок труда. В итоге людей с высшим образованием у нас много, а настоящих современных специалистов, и вы это знаете тоже, катастрофически не хватает. В крупных компаниях уже сегодня платят огромные деньги, десятками и сотнями привлекают специалистов из-за рубежа. Думаю, заслуживает внимания опыт некоторых отечественных корпораций, которые самостоятельно реализуют масштабные информационно-образовательные проекты. Считаю также, что предприниматели и их организации могут активно участвовать в реформе профессионального образования. Третья важная проблема – обеспечение гарантии получения образования. Люди должны четко понимать, где они могут рассчитывать на государство. И государство должно знать, в чем и в каких объемах оно обязано действовать. И определенно мы действовать в сфере образования. А где граждане могут и должны опираться на собственные силы и возможности. Хотел бы подчеркнуть при этом. Основу нашей государственной политики – это бесплатное образование. Хочу это подчеркнуть. Но сегодня нельзя закрывать глаза на другое. Развивается и платное, которое должно, наконец, получить адекватную правовую и организационную форму. Если лучше платное, то тогда это должно быть абсолютно прозрачное и понятное. Все должны знать, за что они платят и сколько они платят, и что они должны с этого получить. Никаких подпольных схем не должно существовать. При этом важно, чтобы обе эти формы, и платные, и бесплатные, давали качественное, домотное образование. Россия правительство и рабочую группу узнают сегодня свой взгляд на эти важнейшие вопросы. Еще одна проблема, напрямую связанная с гарантией получения образования. Это государственные образовательные стандарты. Уже много лет мы говорим о необходимости их введения. Другими словами, о новой системе требований к педагогам и к выпускникам школ. Решение этой задачи непростительно затянулось. Отсутствие у нас таких стандартов означает, что государство до конца так и не определилось со своими обязательствами в этой сфере. Мы в точности не знаем какого вида, качества и в каком объеме образовательные услуги действительно необходимы стране и ее экономике. Пока таких стандартов нет. Многие дискуссии о реформе образования просто не имеют смысла. И мы связи связи с этим. Кстати сказать, и в том числе дискуссии о 12-летке, которая уже несколько лет будоражит и родители, и преподаватели. Убежден, давно пора установить разумный баланс между универсальностью знаний, их фундаментальным характером и прагматической ориентированностью образования на реальные потребности экономики государства. Причем выработка государственных образовательных стандартов это не только ведомственное дело. Здесь должны активно поработать и педагоги, и ученые, и, возможно. Национальный совет по образованию, о котором в последнее время много говорят, и предлагаю сегодня тоже обсудить э, саму необходимость создания такого органа, его возможности, функции, направление деятельности. Почти а главные и единственные проблемы образования называют недостаток в бюджетных освоений. И это, конечно, важно всегда. Это с этим некто не спорит. Проблемы с финансированием. Существовали всегда, сейчас существуют и будут существовать. Но есть и другая сторона вопроса. Эффективность использования ресурсов, которые направляются в систему образования государства, местными органами власти, гражданами и предприятиями, эта эффективность еще очень низка. Одно из возможных решений – переход от финансирования смет учебных заведений к нормативному финансированию в расчете на одного э, учащегося. Я обращаю ваше внимание, сознательно говорю, одно из возможных решений. При этом в подходе деньги следуют за тем, кто учится, а не размываются в общей смете учебного заведения. Хорошее учебное заведение. Поймется спросом на рынке. Идут туда и идут. Значит, за количеством учеников направляются государственные ресурсы. Не идет никому не нужно это учебное заведение. Значит, и ресурсов меньше. Но абсолютно без а, решения тоже трудно добиться. Mm -hmm. Ясно, что будут существовать всегда сферы деятельности, в которых государство, условно говоря, будет главным под существования того или иного заведения, того или иного вида деятельности. Главным спонсором. Но пока этот вопрос все еще дискуссионный и требует серьезной проработки. Это также показала дискуссия в рамках рабочей группы. Споров было много. Хотел бы сегодня остановиться и на проблеме ответственности всех уровней власти за процесс образования. Оно относилось к совместному единению, федерации и субъектов. Мы с вами много раз говорили в последнее время о необходимости разделения, сфер ответственности, уровней ответственности. И чем меньше а, сфер общей деятельности, тем лучше. Но признали в то же время, что от этого совершенно не уйти полностью. Мы думаем, что на примере образования мы могли бы отработать оптимальную модель по разграничения полномочий. С максимальной ответственностью и пользой для всех уровней управления. И, наконец, еще одна тема, которую, считаю, нужно готовить. Это внедрение в образование современных информационных технологий. Вопрос, как вы понимаете, жизненно важный. Но ну, лет 30 назад уже был период империализации всей страны. Разрыв между грандиозностью этого замысла и тех, что получилось в жизни, известен. И должен сказать, что мы не имеем права на похоронение негативного опыта подобного рода. Жизнь ставит перед сферой образования множество новых задач. Поэтому подготовка доклада рабочего группы совета, как мне известно, и я уже говорил об этом, шла очень непросто. В процессе обсуждения улучшали разные точки зрения. Подчас исключающие друг друга. Полагаю, работа над новыми согласованными подходами должна быть продолжена, но не бесконечна. И убежден, нельзя относиться к образованию только как к накоплению знаний. В современных условиях это прежде всего развитие аналитических способностей и критического мышления у обучающихся. Это умение учиться, умение свободно воспринимать знания, успевать за переменами. Эту способность может привить только новый учитель. Все реформы образования будут обречены, если не будет меняться сам педагог, не будут меняться условия его работы и жизни. Престиж учителя – это не в последнюю очередь уровень заработной платы, материального содержания, но не только это. Это прежде всего уважение к нему. Идущее от его профессиональной компетенции. Лишь тогда у нас сложится такое учительское сословие, которое имеет высокий общественно значимый статус. Так было в России всегда. Лишь тогда мы сможем быть абсолютно уверены в успехе этого важнейшего государственного дела. В своем вступительном слове я остановился только на некоторых аспектах, которые считал наиболее важными. Надеюсь, что наш разговор будет, конечно, более широкий. Еще раз хотел бы подчеркнуть, государственная политика в сфере образования должна быть понятной каждому российскому гражданину, пригодной для реализации, в практическом плане пригодной для реализации. И в конечном итоге эффективный, выполненный и доступный.